Всем привет! Меня зовут Алексей Кудрицкий, мы с вами продолжим говорить про историю белорусского национализма. Сегодня мы с вами поговорим о Константине Калиновском, но будем говорить не о самом восстании и не о самом Калиновском, сколько о том, что какое влияние оказал Калиновский на развитие белорусского национализма и белорусского национального движения. Но сначала пару слов о восстании. Мы уже ранее говорили о восстании, ссылочка будет в описании. Само восстание началось 10 января 1863 года, поэтому много где, особенно в польской историографии, оно называется январским восстанием. Продолжалось оно до мая 1864 года, а отдельные группы повстанцев сопротивлялись до аж апреля 1865 года. Цель у восстания была... Понятно, это восстановление независимости речи Посполитой. Но в самом восстании было два крыла. И перед восстанием, собственно, они уже оформились окончательно. Первое крыло, так называемое белое, выступали за то, чтобы э, ничего не делать и ждать прихода помощи западных держав. За границей нам поможет, она освободит э, Польшу от Игр Российской империи, а мы будем почевать на Лаврах и ничего менять не будем. Собственно, э, Историю за границей нам поможет, можно, думаю, начинать именно с 1863 года. Другое крыло, красные, выступали за то, что необходимо поднимать восстание непосредственно в царстве польском, и как можно принимать то, чтобы... как и делать так, чтобы как можно более широкие массы людей приняли участие в этом восстании. Для этого необходимо придать этому восстанию революционно-демократический характер, провозгласить буржуазные реформы, освободить крестьянство и тем самым за счет того, что огромные массы людей вольются в восстание за независимость Речи Посполитой восстановить эту самую независимость. Собственно, во главе Восстание был Центральный национальный комитет, который заседал в Варшаве, а на белорусских землях был его подчиненный орган Литовский провинциальный комитет, который, собственно, Калиновский и возглавлял. Поэтому на белорусских землях его и называют восстанием Константина Калиновского или просто восстание Калиновского. Но, однако, это... Спорно, насколько корректно такое высказывание. Уже в январе 1863 года Литовский провинциальный комитет был преобразован в литовское временное э, национальное правительство. Вот, однако потом э, центральная власть в Варшаве немножко э, ошалела от такого разгула сепаратизма и... Преобразовало это в отдел управления провинциями Литвы, Калиновского отстранения от должности, однако уже в июле он снова вернулся к руководству восстания. В ходе восстания было несколько стычек с правительственными войсками. Самый крупный и наибольший размах восстания на территории Беларуси приобрело в Гродненской и Виленской губерниях. Вот. Не смогли избежать повстанций и террора в отношении мирного населения. Некоторые пророссийские или западнорусские настроенные. Историки особенно любят делать на этом упор, на терроре повстанцев в отношении мирного населения, православных священников, крестьян и так далее. Вот. Власти, само собой, тоже не сидели сложа руки. Губернатор. Муравьев, который был прозван потом муравьевым вешателем, он активно реагировал на это, на это восстание и реагировал не только военным путем, но, что интересно, и гражданским. То есть он начал ускорять ход земельной реформы, которая была в 1861 году начата Александром II. Он способствовал развитию национального самосознания, ну, прежде всего русского самосознание у местных крестьян, но вместе с этим и белорусского самосознания тоже. Константин Калиновский был схвачен в январе 1864 года и через 42 дня после ареста повешен. Почему это восстание так интересует белорусских националистов и вообще занимает такое важное положение в истории Беларуси? Все дело в том, что на территории Беларуси руководители этого литовского провинциального комитета, далее правительство и так далее, они решили, что так как они принадлежали к крылу красных, о которых мы говорили ранее, они решили вовлечь в это восстание массы белорусских крестьян. А для того, чтобы их вовлечь, необходимо было говорить с ними на понятном им языке, то есть на белорусском. И для этого было составлено множество прокламаций, которые в современной белорусской историографии называются газетами под общим названием «Мужицкая правда». Ну, так они, собственно, называются «Мужицкая правда номер один», «Номер два» и так далее. «Мужицкая правда» издавалась Константином Калиновским. Издавалась она, как утверждается в белорусской историографии, под его псевдонимом Яська Господар-сподвильни. Кроме собственно «Мужицкой правды», он издавал и другие произведения, которые стали известны уже после самого восстания. Самым известным из них является «Письма с подшибеницы или «Письма из-под виселицы», которое, как предполагалось, он написал уже непосредственно перед казнью. И поэтому неудивительно, что белорусский националистический нарратив связывает восстание 1863-1864 годов исключительно с именем Константина Калиновского. И даже само восстание называют восстанием Калиновского. Более того, среди белорусских националистов иногда даже отрицается и польский характер этого восстания. Ну, аргументируется это тем, что вот, смотрите, мужицкая правда и письма из-под виселицы, они же написаны на белорусском языке, а значит, и восстание было белорусское. Тут стоит упомянуть, когда, был, когда было перезахоронение останков Костуся Калиновского, на Радио Свобода вышел материал, типа, что нужно знать о восстании 1863-1864 года. И там на вопрос... Было ли восстание Калиновского белорусским? Следовал следующий ответ: Восстание 1863-1864 года на белорусских землях не управлялось из Польши. Все лидеры восстания были белорусами, выступали за восстановление многонациональной речи посполитой. Ну, и в этом высказывании важно не то, что, ну, как минимум в одном предложении там целых три исторические ошибки, а то, что э, националистический нарратив в целом в Беларуси придерживается примерно такого же мнения. И если мы посмотрим чуть раньше, то в целом, уже начиная с начала 20 века, многие белорусские национальные деятели, белорусские националисты, если угодно, они начинают писать о восстании как о белорусском и начинают связывать провозглашение Белорусской Народной Республики с восстанием Калиновского. Например, Адам Станкевич в своей работе 1933 года «Мужицкая правда и идеи независимости Беларуси написал так. То, то все, чего своим трудом в общем, а прежде всего мужицкой правдой, а также и своей смертью достиг Костусь Калиновский для белорусского народа 70 лет назад, борясь за волю и независимость этого народа. Акт провозглашения независимости Беларуси 25 марта 1918 года подобрал, обернул в целостность, приукрасил, дополнил и выразил как представляемую уже современную волю белорусского народа к свободной и самостоятельной жизни. Словом, зерно, которое на белорусской общественно-политической ниве посеял Калиновский, акт 25 марта 1918 года пожал, пользуясь плодом этого зерна для дальнейшего посева. То есть, ну, как видим, он здесь проводит вот прямо-таки прямую связь между восстанием Калиновского и провозглашением независимости Беларуси независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года. Но почему мы вообще говорим о Калиновском? Собственно, ну, говорят националисты о том, что вот восстание было белорусским, мы можем почитать, что это было не так или не совсем так. Чем это важно? Для многих исследователей, особенно для представителей западнорусизма, Калиновский — это такой весьма неоднозначный персонаж. Это человек, который проводил террор, который хотел оторгнуть эти земли от России, который сам поляк, который, следовательно, там, имел в виду чуть ли не ополячивание белорусского народа и так далее и тому подобное. Другие исследователи в целом не относят к Костусю Калиновскому какую-то значительную роль в формировании белорусского самосознания, говоря о том, что западнорусисты оказали такую же, если не большую роль, отдавая, например, тому же Кейловичу довольно значительную роль в белорусского национализма. Кстати, ролик о западнорусизме мы тоже уже записывали, можете посмотреть его в описании. И практически каждый раз, когда мы... Говорим о Калиновском, мы слышим прежде всего о ряде произведений, о которых я уже ранее говорил. И, собственно, здесь и «Собака зарыта». Именно эти произведения являются ключевыми для белорусского национализма. И само появление этих произведений, и само использование Константином Калиновским белорусского языка для обращения к белорусам как политическому субъекту, оно, в принципе, и дало такой э, сильный толчок развитию белорусского национализма. Э, в мужицкой правде э, Константин Калиновский, как говорится, пользовался псевдонимом яська Господар подвильни. Э, но современные исследователи иногда подвергают сомнению этот факт: э, например, Дюков в своих недавних работах а, сделал предположение о том, что Яська Господарсподвильни — это не псевдоним Калиновского, это, возможно, выдуманный им персонаж, от лица которого а, Калиновский вещал к белорусскому народу, а, обращался к нему и пытался зайти для белорусского крестьянина, как говорится, за своего. И... Отчасти образ оказался настолько успешен, что он смешался с личностью Калиновского, и уже впоследствии вот этот вот образ Яськи Господа Распадвильни наложили на Константина Калиновского и таким образом чтили память Калиновского, на самом деле чтя память Яськи Господа Распадвильна. Например, кстати, что интересно и что в белорусских учебниках не найдете других произведений Калиновского. То есть, если мы возьмем, например, для восьмого класса учебник по истории, где как раз и описываются события восстания, там будет целый раздел, посвященный мужицкой правде и идеям, которые заложены в мужицкой правде. Но не будет ни одного слова сказано о газете в свободы» или «Знамя свободы», которая была, между прочим, центральным органом Литовского провинциального комитета, где публиковались приказы этого комитета и так далее, то есть официальным органом власти которое было на власти повстанцев, которое было на территории Беларуси. И таким образом, если вот мы говорим о том, что фокус белорусского политического мифа, исторического мифа о Калиновском сосредоточен на высказываниях яских господаря Сподвильна и что именно ну и что именно читают скорее яску с Сподвильна, это много чего объясняет. Во-первых стремление национализировать Калиновского. Например, то, что даже его собственное имя, которое сейчас всем известно как «Кастусь», на момент 1863 года э, Костусем не являлось. Его называли обычно Константином. И если мы посмотрим переписку, то там тоже будет использоваться имя Константин. А почему он стал Костусем? Потому что в 1916 году Ластовский в своей работе памяти справедливо попытался э, другое имя ему, правда, дать, Костюк, но это имя не прижилось. И уже чуть позже он стал Костусем, оформился уже как Костусь Калиновский. И уже в 20-е годы 20 -го века уже Костусь Калиновский стал таким общепризнанным персонажем. С другой стороны, почему именно этот образ стал для националистов таким привлекательным? Потому что он предлагал совершенно другую реальность, чем ту, которую предлагали западнорусисты. То есть он предлагал такой довольно слащавый образ Речи Посполитой, в которой шляхта была не эксплуататорским сословием, а сословием военным, которое защищало крестьян, которые кормили тех, кто их защищали, и которое подверглось очень такому несправедливому нападению со стороны э, восточного соседа, который поработил э, всех и закабалил и так далее. Ну и, собственно, вот если мы посмотрим ту же мужицкую правду, там э, такие наезды на москале — это общее место. вот что довольно легко ложится на, скажем так, бэкграунд тех, кто становится первыми белорусскими националистами, потому что после восстания 1863 года и начинается такой толчок к развитию белорусского национализма и тот же Франтишек Бакрушевич, который один из первых белорусских будителей, был участником непосредственным этого восстания. А, собственно... Здесь мы уже переходим к последствиям этого восстания. То есть восстание показало многим участникам этого восстания, что народ, который живет на территории Беларуси, как минимум не поляки и как минимум не недополяченные поляки, если можно так выразиться, и что борьба за благо этого народа может являться благом и многие начинают активно переходить на позиции белорусского национализма, то есть как Франтишек Бурушевич и другие. Точно так же и то, тот толчок, который дал развитие образования во второй половине XIX века и активное развитие там, школьництва на территории Беларуси, открытие народных школ, отправление учителей в деревни и так далее — тоже толкнуло уже потомков восстания, тысячи, участников восстания 1863-1864 года к мысли о том, что народ-то другой, и бороться за его благо тоже стоит. И тут им попадается мужицкая правда, тут им попадаются письма из-под виселицы, которые написал Калиновский, уже, как говорят... Есть две версии, как минимум. Первое, то что оно было написано непосредственно перед казнью. Вторая, которая, мне кажется, более реальная, которая была выдвинута Дюковым, о том, что эти документы он написал сильно заранее, таким образом убив своего персонажа, вот яську господа сподвильно от рук московского ката, вот, и тем самым сделав такое последнее обращение к белорусскому народу за свободу. Таким образом... Кастусь-Калиновский может быть таким примером конструирования национального мифа, когда реальный персонаж э, пал жертвой того образа, который он сам создал для пропаганды и которым воспользовались в дальнейшем для того, чтобы продвигать те идеи, которые этот образ должен был продвигать, и даже идя гораздо дальше. Особенно это проявилось уже в 20 веке, когда Кастусь-Калиновский стал общим героем как для националистов белорусских, так и для белорусского советского нарратива, где он представлялся прежде всего как борец за социальное освобождение и борец против царизма. Ну, а на этом все. Дальше будем говорить о других этапах развития белорусского национализма.